Относительно недавно, в 2016 году, католическая церковь и евангелическая церковь Германии официально объявили о прекращении всякой миссионерской деятельности по отношению к еврейскому народу. И это своего рода сенсация. Такого не было за все 2000 лет существования христианства. И мы, евреи за Иисуса, уверены, что это большая ошибка. Что значит такое заявление? Неужели эта группа христиан хочет, чтобы еврейский народ потерял всякую возможность для примирения с Богом и всякую надежду на жизнь вечную? Да нет, это вряд ли. Дело в том, что в этом официальном заявлении пишется о причинах такого решения. Мол, эти церкви раскаиваются в многовековых преследованиях евреев, и потому что они их сильно любят, и именно поэтому они прекращают миссионерскую деятельность. Ну хорошо, что бы это значило, если из любви к евреям католическая церковь и евангелическая церковь Германии отказываются от миссионерской работы среди этого народа? Ну, возможно, всего два варианта. Первый вариант. По их мнению, евреям вообще не нужен Иисус. И они примирятся с Богом каким-то своим, чисто еврейским способом. У них, мол, есть свой завет. И вообще их отношения с Богом куда более древние, чем у христиан. И поэтому, мол, давайте христиане оставим их в покое с нашим миссионерством. Давайте мы будем просто их любить, помогая, поддерживая, молясь за них. Но уже не докучать им именем Иисуса. Что ж, в этом есть своя логика. Но эта логика абсолютно противоречит... Библии, Причем как Ветхому, так и Новому Завету. Например, еще Моисей в книге Второзакония, 18 глава, 18 стих, говорил, что придет пророк, подобный Моисею, и ему должно повиноваться каждому еврею. Как известно, в иудаизме никого нет подобного Моисею. Ни один пророк иудаизма не подобен Моисею. Лишь Иисус претендует на эту роль, потому что, как и Моисей, он даровал миру учение и Слово Божье. Другой пророк, Еремия, писал э, в своей книге, в 31 главе, в 31 стихе, что, мол, я заключу, от имени Бога он писал, я заключу с домом Иуды и с домом Израиля новый завет. Слышите, с кем собирается Господь в то время, это было еще в будущем, заключить новый завет? с домом Израиля и с домом Иуды. В Новом Завете Иисус прямо говорит, обращаясь к евреям, «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Подчеркиваю, Он говорил это евреи: Никто, в том числе и евреи, не приходит к Богу, Отцу, как только через Иисуса Христа. Апостол Павел, посланник к римлянам, писал, что благовестие во-первых, предназначена евреям, а во-вторых, эллина. То есть Иисус евреям в каком-то смысле нужен даже больше, чем остальным народам. Он нужен всем. Ну хорошо, рассмотрим второй вариант. Может быть, кто-то другой скажет евреям об Иисусе, а не христиане? Ну вы знаете, это уж совсем абсурд. Неужели мусульмане будут говорить евреям об Иисусе? Или скажем, кришнаиты. Эта мысль уж совсем не лезет ни в какие ворота. Именно христиане должны говорить всем людям о Христе, в том числе и евреям. Вспомните, ну, хотя бы великое поручение Иисуса Христа своим ученикам. Идите и научите все народы. Все народы автоматически включают в себя евреев. Итак, евреям нужен Иисус. И христиане призваны Богом говорить евреям об их мессии. Вы знаете, существует еще одно такое интересное мнение, что вот, мол, христиане, да, они были призваны говорить евреям о Христе, но они потеряли моральное право говорить евреям вообще о чем бы то ни было, потому что они, мол, очень долгие века убивали, и гнали и преследовали евреев, что, кстати, абсолютная правда. Чтобы понять, насколько правильно такое умозаключение, давайте рассмотрим, Такую притчу, если хотите, гипотетическую ситуацию. Представьте себе врача, у которого отец в далеком прошлом был бандитом и когда-то убил еврея. И вот к этому самому врачу приходит срочный вызов. Человек при смерти, его надо спасать. Ваше присутствие крайне необходимо. И тут он узнает, что этот человек сын того еврея, которого убил его отец. Как вы думаете, он поступит? Неужели он скажет, ой, мне стыдно идти к нему, мне стыдно за отца? Пусть он умирает. Да нет же, конечно же, он побежит бегом, чтобы спасать этого человека, дабы хоть как-то загладить вину своего отца. Итак, евреям нужен Иисус, и христиане призваны говорить им об этом. Не умолкайте, дорогие братья и сестры.